А, слушай, э, я просто ходи, проходил здесь мимо сейчас, тебя увидел. Мне показалась девушка милая, я к тебе захотел просто дойти пообщаться. Пообщаться можно. Да, пообщаться. Тебя как зовут? Даша. Даша. Не, Никита, ты здесь после работы, наверное, пришла? Не, нет, не совсем. Учишься? Спортзал. Спортзал. Ну, работа, что спортзал, потом... Работа. А, с... понятно. Я тоже люблю, кстати, в спортзал ходить, но только я... А ты фитнесом, наверное, занимаешься? Нет. Ну, я сейчас, я для себя хожу, а до этого я профессиональная. О, ты профессиональный спортсмен. Да. Круто. Даша, слушай, у mm, меня сейчас времени не так много, давай, знаешь, как сделаем? А, мы с тобой как-нибудь в другом месте более комфортно встретимся и уже пообщаемся более нормально. Может быть? А, какая с тобой связь? Давай телефон лучше. Так, лучше. Чего? Записи. Давай. Да, шутка. А чем профессионально занималась? Теннис. Теннис. А -а -а. М -м -м, так, давай, говори. 915. Ты берешь незнакомые номера? Обычно нет. Тогда запиши меня. А ты еще подумаешь, что тебе какой-нибудь маньяк названивает? Да, похоже на меня. Все, Даш. Давай пятачка, я пойду.